Just jump out the place, Just jump out the plane. Just jump out the plane. Банщик молодец, стал ролики чаще выпускать. Обычно недельный застой на канале или же даже какой-то больший срок как-то предвещает зрителя о том, то, что на канале будут какие-то существенные изменения, новшества, то, чего они не видели нигде и никогда. Я конечно очень не хочу вас огорчать, но ничего из вышеперечисленного вы в этом ролике не встретите. Но если взглянуть на ситуацию под немного другим углом, то каждый ролик это новшество, потому что где вы таких еще долбоебов найдете, как не у меня в роликах? Положа руку на сердце, я вам ответственно заявляю, что если вы пойдете в любой зоопарк этой планеты, вы не сможете найти таких животных, как вы встречаете в моих роликах. Оборзевшая быдло, мстительные школьники, какие-то в край охуевшие донатеры. Все это отребья получает у меня регулярно в каждом ролике пиздюлей. Поэтому я думаю, вас этот видос не разочарует. Здание авторазборка напротив, да, да, да, напротив да, да, да. там, напротив где вы, где, где стоял. Спинериком. Да, да, да, да. Мы в нем внутри стоим. прямо вот в самой этой главной комнате прямо вот напротив двери закрыли, Владелец, Да, да, да, да. Ой, да. От вас требуется, чтобы Друзья, вы просто обратно. начали ограбление и все. Хорошо, хорошо, хорошо. Джеки, Слушаешь... вот, ты с нами, Джеки? Да, да, да. Он без Кстати, Зачем я тебя? Все, so, пошли, пошли, пошли пошли за мной. Все, мы готовы. Ну, пошли. Вот, найдешь э, белый край, то... Давай, я на улице. А что, за магазин Стучите в дверь просто. Что за магазин? Несчадно, нещадно, нещадно стучите. Нам нас Регор сюда привел, сказал, лучшая квартира в центре. Маник сзади нас стоит. Пусть дискорд что ты несешь, му дура, дверь открой, тебе сказано. Ч ⁇ что тебе надо, что тебе надо, вот что тебе надо. Не, я пришел, у меня рейтер по объявлению кого-то, что здесь... Ух, блядь, они сложили... Снова... хата тут все взорвано. Да, я, брат, тут... Привет. Привет успеть это иди придушный оружие достань оружие достань оружие достань вот пусть они сами работают думать что делать мне кажется их двое два на два блять ушел давай я стою я вот здесь спрятался спрятался так лицом к к стене дружище к встаешь сейчас быстренько ну, ребята, думаю, комментарии здесь будут излишни. Это классическое нарушение правила ФРРП Опа Стоя, я еще. Опа. Свободен. Ты у меня на прицеле, не вздумай шутить. Прямо в глаз тебя всажу, если будешь шутить. Артур, там что нарушил ферру. Видел, все, все, все, да, видел. Я, все, все. все, свободен. Давай, шурой отсюда. Так, Влад один живой остался. Он меня закрыл. О. Он меня закрыл. Здорово Здорово, куда, куда ты уходишь, я, я тебе еще полицию, если чё, сижу, блядь, на, на втором этаже этого ебаного здания, где мы грабили, Феррюс. У тебя нарушение, куда ты съебываешь, я ещё раз говорю. Да, съебешься да. еще раз, я тебе выдам еще сверху наказание, залив. У тебя нарушение армии ТРП. Ребят, вот пока уфа, челла, выдаю наказание тому, кто феррюка у вас У тебя нарушение Армия ТРП. Не, ну он типа прикалывается или что? Отдел. то есть он просто пошел и съебался да серьезно ебать Ну, окей хорошо значит будет армия терпелив я его предупреждал я его предупреждал В следующих фрагментах мы решили снова смоделировать ситуацию такую что ребята налетают внезапно делают ограбление и смотрят на реакцию человека если он делает все по правилам то ну как бы проходит рпшка, он возможно отдает какие-то деньги, ребята уходят никого, никто не банит предупреждаю вас сразу, тех кто захотел бы написать мне в комментариях о том то что мы задрачиваем какого-то конкретного игрока, нет, нет, нет и еще раз, нет, мы выбираем ну как, я выбираю какого-то случайного игрока, который оказывается неподалеку от моих друзей, поэтому случаи со сценарием пойти ограбить одного и того же игрока 50 тысяч раз, а потом еще столько же раз зарейдить его квартиру, они полностью исключены, мы когда играем на сервисе с квадом, мы как раз таки не преследуем такой цели, а у нас цель совершенно другая. Проверить выборочно какого-то рандомного игрока и посмотреть на его реакцию, что он будет делать. Отводите его туда, на детскую площадку, грабьте его на какую сумму денег, там на 5000 символически, и скажите, чтобы он не двигался, пока вы не уйдете. Встань, встань, почему упади, я не знаю, потерять сознание. и 5 Сонгсиневст тысяч на пол не так выкидывай. Это цена твоей жизни Значит, сейчас мы уходим, ты не двигаешься И забываешь вообще, как мы выглядели Или мы не вернемся, найдем минут, твою семью и всех 10 убьем минут, 10 минут, я отчитывать буду а, у меня есть значит, значит, мы сделаем тебе семью, потом ее убьем Так, про себя считай 10 минут Если уйдешь, если уйдешь Убьем. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стоит, считает, блядь. Красавчики, он уже уходит. Чем он будет пытаться мстить? Аху, его знает, я пока я за не ним... Я не думаю, пять тысяч, я не думаю, что... А я будет сейчас пока за ним нас... наблюдаю. Вы куда ушли? Мы к спавну. ага, ага. Даю вам наводку. Фонтан, смотрите. Квартира, где антенна есть, чуть-чуть правее дверь вдалеке зеленая. Вот смотри, следи за мной по двери как. О. Да, туда надо с оружием врываться и угрожать сразу моментально. Тут сишка. Лицок съедет, лицок съел, тварь, лицок съели, лицо к съеду с трубой, тварь. И да, да. счастье из вас, кто останется в живых, будут Я Бля нахуй, прыгай, не фей. по машке! Стоять что нахуй, происходит? стоять нахуй, не двигайся нахуй! Без Б, без Б. Без Б, без Б. Положи А? а? Блять, что происходит? Вы ч, ебанутые а нахуй? Кто? Убил? А зачем ты меня убил, Влад? Ты потому что меня убил придурочный. Вы ч, ебнулись? Я, я вылезаю из этой комнатки, смотрю, нет ничего никого. Блядь? Меня в меня бежит, Джек, Там маники лежали. Блядь. Жалко Я могу манники разъевать? Конечно можешь, блядь, они же не твои Корзину опыщи, корзину обычно Тих, тих, тих, тих, тих. Бладь, я сейчас нажал бы дэпп Опа! Меня ёбнули, просто так Раш ней раш Ура! Ой-ой-ой, промахнулся еще. Ой-ой-ой, захавал. Пиздец, ничего -за -то за не было. Не, мне нельзя, это нет. Сука, что за. Бля, это комната убийств каких-то да. пиздос, ребят. Да, блядь, что происходит? Тут 4 подряд человека сдохло меня, да. уже. По команде, руку, раз, оружия, два, уже раз, два, три, влетайте и угрожайте оружием. Обоим. Раз, два, три. Лицом к стене тварь, лицом к стене, все, лицом, лицом к стене, за синее. нами, за нами, лицом за нами, синее за, за, синее нами. за мной, за мной, за мной, за мной. За мной оружие убери, за мной оружие убери. За мной иди, быстро. Комнату лицом в пол плакать начал быстро. Второй тоже. Второй тоже самое к нему рядом. Подошел, за руку его взял и тоже плакать начал. Валите обощади, быстро. Нет. Ой-ой-ой, ой ой ой так, так, ушел, пожалуйста. ушел, ушел отсюда. Свидетель, <свеч> мне его убивать, если что. Свидетеля меня, хуй его знает, это, может с него бабки потрясти. Трясите и с них деньги по 5К и, и уходите. Вы, Скажите, чтобы они не смотрели, пока, пока вы уходите. Первого взял, первого взял. Так, ушел, ушел, ушел, ушел. А, ушел. Этот кондон закрыл нас, блять! Блять. Там летит, там лети. Вам с... надо было с кайтем просто отвернуться с... к стене, с... когда вы уходите и все. Иди по съебам давать. Я забрал 20 тысяч. Людей в заложниках понять. Веди. Поехал. Высними пробелу. Следи за полками. Пацаны, я забрал. Привет. <свист> вам надо от меня? Бля, вам блядь. Ты <свист> че, Я кого-то заебашил Это мой звук А ты твоих убил? Меня Меня с одного патрона убили А, это ковбой Ебать, он молодец просто, блядь! Вышел, чё там, чё там, чё? Он чело с ковбойкой, блядь, в ебал взял. Зимой, зимой! Но, Дима? <сосы> Не-не-не, Фериус. Фериус? Да. <сосы> Он подходит, понял. Ковбойку в него разряжает просто мимо. Он, блядь, пока перезаряется, прицелится. Ну как дал ему, блядь, свихра, пиздец. Слышь, блядь, нет, сюда подойди. Пока Я куча. Сюда подойди ко мне. Опа, я палю одного челика, бигрот. А, скажи ему что-нибудь, прикажи, не знаю, перестать так делать, убрать оружие. И все такое. Бергот вот это у него ник. Как же сражать на стол? Скажите, пожалуйста. Этот, у вас там глиз в э, хранилище. Выгони его нахуй. Выгони его нахуй, скажи приказ, мэра. А, это неадекват. Нашри На, На, вот у тебя в слоне не даст твоя Это неадекват. Подай жалобу, Ванение. подай жалобу, кукурузка. Ну он даже этот согласен, тоже ему дам. Насрал. Пиздец там. что это за хуйня, блядь. Человек, игрок. А, Во-первых, ассуль приказы, во-вторых. Ага, значит, на рп и неадекватное Кстати, поведение. Ну-ка стой. Я не буду с этим отменом разбирать жалко. друг я вижу. И ч? Это Но отменяет факт твоих выбора, нарушений или ч? Какое давай, давай нарушение у меня, скажи. Блять, кем ты хочешь разбирать у вас, кем-то сейчас либо с ним либо просто это твой друг, ты думаешь ты, и твой друг отбил, типа... Угу. И что? Что дальше? Дальше что? Допустим, я его знаю. Что это меняет? То, что ты не нарушил правила? Ладно, ну, давайте продолжай, всё. что мне нравится, всем? Что, что мы с ним вместе срали тебе на стол, либо что? что? Нам всё красиво было. Но неадекватное поведение ослушивается приказов от ННРП. Два нарушения того. Доволен? Нет? А, ну, больше. А, пошли. ну, всё. Бергот. Бергот. А, что ты со мной? О, у тебя выходит 1.43, неделя бана. Какая неделя? Ну, неадекват. Сейчас, секундочку, подожди. А что ждать? У нас разборка проводится, и ты задерживаешь. Специально тянешь время. Зачем нам это ждать? Что секунду, что ты хочешь сделать? Да, он ебанутый какой-то отвечаю. Yeah, мне кажется, он пишет жалобы сейчас на форум, типа, вот там друг кореш разбирает жалобы. Блять, сто процентов. Можете позвать от меня? Грэхе. Алло. Грэхе. Ты меня пытался закрыть в здании. Тебя просят на жалобу помочь. А вон там два чела стоят, там тоже очень важно, у него неделя банов. Не Не-не-не-не, вот здесь вот, ребята. Че, мутим че-то? что то Пока в админ базе, базе мы разбираемся. Вот это она. А что, ты а, гайки, что ты ему в ДС? Говорю, зачем ты ему в ДС набираешь? Разберемся. То есть ты затягивал время, бля, на разборке, чтобы в ДС кому-то позвонить, серьезно? Короче, смотри, зачем ты мне в ДС, пожалуйста. чтобы тебе объяснить о том, что смотри, вот этот чувак он тебе типа, говорит день неадекватный то, что, смотри, я начал прыгать на столе и начал писать, что я ему на стол насырал и бурдить начал, и не из-за этого а Правильно. неделя бана нет, я говорил, то, что это нон-рп ну, это можно считать нон да? за что неделю бана не нет, а неделя бана у него нет, за то, не что нет. он а, вообще с нами не хотел особо разговаривать в течение всей разборки он просто а, хотел подтянуть а, да, время ну вот вот так, тюре, но вот ты вот затянул время, они подтвердили, что и у, у тебя неадекватный не не придурок. Еще? Можно, Еще скажу? Этот, можно скажу, позвонить ДС, может, только чтобы демку посмотреть Пиздец, вот. Так все разборки в горе он, не, посмотри, он на телефон телефон не берет, жалобу написал Стибани, у меня, Стибани, Стибани. Стибани да, да, его, стебани, слышишь? Стибани его как-нибудь Мог бы там вот как вот что Ну все, ребят, мы разобрались, в общем, спасибо за консультацию У него реально выходит неделя, потому что все это время он пытался там кому-то дозвониться Отвлекался от разборки Я вас тогда не отвлекаю, ребят, возвращайтесь к сами. Делам, а мы тут уже разберемся сами. А, посмотреть? Не-не-не, думаю, не стоит. Может выкуп, сколько тебе денег надо? Да все, не почь, не почти. Вон сейчас быстрее под ножками побежал плакать. Понял, видя. На форум писать свои шалы. Ну, Топ-топ-топ ножками. Раб системы. Давай, пошел, пошел, давай. Да, давай, давай, да. Что если это вторая аккаунда? Зайду и начну тебе срать на стол Расскажите, я хочу у меня поменять не прошу послушать? Я сегодня встал, почистил зубы Потом зеркало смотрю, думаю, какой просто заблодный Ну мне насрать И что скажу, я что-то услышал про второй это Обход банда и уперматч тогда дадут Если он со второго аккаунта зайдет, это... Сейчас чекайте, блять Неделя нахуй а шахту работать. Спасибо вам, подписывающий. Стой, а ты кто-то не Кто Ты подожди. По подожди, я скажу только одно, блядь. Кто ты на Стой, Стой, зачем ты надо? Стой, ты надо? Стой, зачем ты стекла ломаешь? Вы там отсюда. Выйди отсюда. Выйди отсюда. Бля, да, Вы выйдите. Спасибо. А можно будет думать, пожалуйста. Спасибо. В принципе, я тебя могу просто арестовать, но ну ладно. Уйди, ну вообще-то не можешь, я глаз. Уйди. Могу Уйди, дальше, я строю дом. Уйди, я строю охота, но, знаете, что, дом. Да, вообще, это... Пап, Уйди, я дом. Уйди, я Он на да меня смотрит. Не, не могу. Ладно, что здесь А теперь ли там, ну где логика, сука, Бол болван ебаный. Ну типа еба придурок или блин. да, блин. Да, ребята, вы наблюдаете за стройку квартиры с небольшим апгрейдом умного дома. В чем суть этого апгрейда, я сейчас вам объясню. В прошлом ролике у меня уже был умный дом, но он был слишком очевиден. Вот эта вот выпирающая застройка из какой-то стены, которую я сам поставил, она слишком много привлекала к себе внимание. Теперь у меня стоит следующая задача. Замаскировать этот заминированный короб с умным домом так, чтобы он вписывался в весь интернет моей квартиры сделать это кстати на минуточку достаточно просто всего лишь нужно подобрать правильный материал цвет чтобы ну не выбивался вообще из интерьера ваш короб а также обвесить его какими нибудь картинами ну чем-нибудь еще обложить чтобы просто создавалось такое впечатление когда человек входит то что у вас просто какая то здесь рп застройка ну а теперь строим наш старый добрый короб Делаем туда вот такой вот короб Ставим его в центре, потому что комната у нас не особо большая. Кстати, неплохо то выглядит Подождите, а камин можно сделать? Пяти слэмок Будет, думаю, с головой а, Стоп, у меня У меня бесконечные слэмки, бля Ну ладно, хорошо Тогда пока что попробуем вот так Нам нужно еще кейпад А поменьше часы есть, сука? А гейпад этот я поставил несколько по-другому. Гейпад на включение будет стоять Ты что делаешь? Ты зачем ручку вверх подать? Кстати, что-то у меня закончились, кажется, мои, ну, мои вот слэмочки. Еба. VR? Серьезно? Сейчас. Я а как? А как ты руками-то двигаешь? Не-не-не, ты в руках для этого что-то из горисмода держишь, ключи там или что-то еще. Ебать, а ну подожди. А ну возьми вот, ну. Вот это. И надень себе на голову. Слышь, не получится. Надо её сделать физичный, но, а тут... Смотрю не работает. Охуеть. Подожди, а если пистолет тебе дать? Из дома выйди, говорю. Выйди, подожди <толкнуть> из <толкнуть> дома! <толкнуть> Понял. Сначала я решил ему ничего не делать, потому что я на тот момент не ознакомился с правилами его профессии, ибо их в общем своде правил в АСТРП нету. Факт того, что он заходит на чужую территорию, размахивает там оружием без особых на то причин, это все же нон-РП, потому что вот у вас правила на ваших экранах, и в остальном на него действуют те же самые правила, как и на остальные профы. Чего уже все выпил? Блин, чего в магазин ты придешь? Что ты А, что -то... Вы мне что-то хотели сказать? Тебе нет, уйди из дома моего. Зачем ты тут бегаешь? Ну ладно. Бывает. блять, не сиделась Какого хуя? Непонятно вообще. Ну НРПУ у тебя. Какой Ну НРПУ у тебя, вот и все. Я вот стекло выбил, зашел, сказал, что-то здесь делать. Ты просто достал оружие на меня, я был с оружием ты достал оружие свое и на меня с оружием начал стрелять, хотя я был с оружием у на тебя, тебя на РП, у, у да, тебя да, на НРП да, да. нет причин было разбивать стекло причина? я хочу что ты делаешь Ребят, у меня к вам вопрос. Вы тоже, когда вам становится что-то безумно интересное, вы начинаете сразу же ломать все и крушить, как полоумная обезьяна. А потом удивляться от того, что вам предъявляют за нарушение этого правила. Причем удивляться так, будто этого правила никогда не существовало. Если честно, то вы не представляете, с каким огромнейшим бы кайфом я бы выкидывал вот таких вот долбоебов серваков по причине неадекватности. Это сразу же больше недель бан или же даже перманентный. Но это уже будет слишком. Такое, конечно же, прокатит на реально серьезных РПС проектах, но на просто обычной прослойке ДРК РП это не проканает. Здесь, ну, как бы игра не про это, но все же какие-то рамки здесь есть. И даже при таком раскладе, правила на каком-то обычном ДРК РП серваке, они, ну, подводятся уже вот реально под минимальные рамки, которые нужно соблюдать. От тебя не просят не делать чего-то такого, от чего то не можешь удержаться. Да мне похуй, что ты хотел, ты стекло разбил просто так. Тебе на НРП все... Чел, а, тут админы или кто здесь? Причем ты админ или кто здесь? Я админ. А, ну ты админ. У тебя тоже нарушение? Какое у меня нарушение? Сухату защищают таких дегенераторов. <свист> как <свист> как <свист> нарушение <свист> оружия, наружие достал. Да, Нет, ты убрал тот момент, когда <свист> я достал его. <свист> Это мне ничего Какой не говорил, мой? кстати. Какой я убрал? Я не буду тебя грабить в твоем же доме. Это твой дом, я не имею права там.. Короче, запомнишь, я тебя на форум отправлю. Ты рассказится. нахуй. Давай. <плэк> я тебя на форум отправлю. Да пошел нахуй, сука, ты, блядь, лезешь какого-то черта к челу, разбиваешь ему стекло, потом удивляешься. Что, блядь, с тобой не так у. Ну ч за хуйня? Куда проб пропадает постоянно? Всего лишь три я могу поставить, серьезно? А вот типа зачем? Зачем? Ну, зачем ты это делаешь? Что так красивее? -то, ну, нормально, нет? Ну, так не трогай мою квартиру и занимайся чем-нибудь другим. Что, нет? Тебе в кайф стекла ломать мне и как-то досаждать? Зачем? А вот этот проб ты удалил сетка, которая была? Тут. Зачем? Не, ну ты объясни хоть причину нормально. Я просто строю квартиру и мне берут, убирают пропы, ломают окна. Я не понимаю, что я сделал не так. Ну, возможно, так для тебя красивее, но я на это время трачу. Я хочу поиграть нормально и ты берешь и тому мешаешь. Ну так играй, но меня не надо трогать. Я пытаюсь квартиру отстроить, ты берешь, мешаешь намеренно этому. Ну, зачем кто разбил ты а, разбил а как мы сделали такую ты разбил а... нет ну выйди отсюда давайте мы не будем драться не заходить ни в чьи дома что здесь происходит там Эй, Бля, выйди из дома головы. моего, а слышишь, что не нормально, что ли? Мужик, в чуть окно разбурто. А, да, заходи, кто хочет, выйди. Выйди, За... выйди тебе говорят. иди Я проведу через окно обратно. Выйдите. вышел Так, ну я пока жду точного ответа. Бля, Вам доска для закрытия окна не нужна? Понятно. Не-не-не, я потом сам застрою. Я еще просто не закончил строиться а, Может купить дом, купить принтер Может доставлять неудобства, убирая один проп одну постройку Раз в 30 минут Может устанавливать ловушки у себя перед домом способность, может игнорировать правила Феррерпеды. Я тогда буду делать что хочу. Ну, смотри, я тебя уже просил выйти. Вот вам небольшой лайфхак, как справляться вот с такими вот дегенератами, что делать, если вас даже тэпнут на жалобу и начнут предъявлять за фрикил и так далее. Рассуждаем логически, вы стоите у себя дома, у вас квартира заперта на ключ, то есть через дверь никак попасть нельзя традиционным образом. Это означает как минимум то, что вы гостей не ждете, ну или же если вы сами дверь откроете или кого-то из знакомых позовете, то да, это год. В свою очередь микроболван, который разбил вам окно и залез туда, или же просто залез в разбитое, его можно расценивать как, ну, угрозу для себя, потому что у вас какой-то левый чел шарится по квартире без вашего разрешения. Это можно расценивать как а. угрозу своей жизни, б. попытка рейда и С. проникновение на частную территорию. При каждом из вариантов его можно будет просто взять и застрелить, взорвать, что угодно с ним сделать, типа какого хуя ты лезешь ко мне домой, а потом после этого еще и забанить, потому что он нарушил правила, но нарушил ну, мужик-то, ну как ты все видишь, там полицейский маленький труп насиловал Слышь, а чё, блять, там кто летает у меня ЛЗ по крышке? Беззаконие какое-то, беззаконие какое-то, мужик Сексуально Не заходите, пожалуйста, больше домой Бан 40 минут 1-1. Ребята, Ребят, у меня вопрос. Опа, блядь. Банны, если есть оружие, я если не он не полезет не к тебе не с наручниками, не ебани наручники его наручники просто. И такие, все. Верим, а у меня нет оружия. Не отойди блядь, просто пока, не отойди не за, думаешь, за, за, за, за домик. Группировка, правильная, поэтому у меня тоже есть группировка. И у меня... Иди ты нахуй, шлюха, блядь. Я тебя... Ты заебал. Я могу захуярить его на улице. Да, если он тебя вяжет реально да он тебя пытался завязать пусть заноси заноси настолько буквально пиздец теперь съебывайтесь домой домой домой домой домой домой все домой ребят не ебащитесь дальше просто домой все заебись заебись банан хорошо нашел нарушение привет у тебя нарушение нонрп какое а, ну, да, да, ситуацию. Но ты какое несколько ситуации? раз подряд пытался человека завязать. Человека пытался ты завязать несколько раз подряд, когда он стоит вообще на улице, и ты тоже на улице стоишь. Он дома, дом. После моего дома он исчез. И он что напряжение. ты всех вяжешь, кто у тебя возле дома? Ну, я, он меня скрап... Ну, я понял, что это нарушение. Mm -hmm. Ну, то есть ты согласен с этим. Ну, а вот можно? Можно вот куп? Не-не-не-не. Мне главное, чтобы ты понял, что это наручка. Не-не-не. Да, я понял, я понял. Банан Хороший. отработал на все сто. А что Муси сделал? Он, короче, бананы пытался на улице, блядь, вязать в, эти, в наручники постоянно. Здрасте! Вам пришла полиция тут этот. Ордер уже есть. Ордер уже. Нет. Ну ребят, думайте, как выкручиваться. Так разгибаем, разгибаем их сейчас. На стену посмотрите. Вы, Вы можете одного спаляйте. бахнуть самого жесткого, а второму приказывать оружием, если вас будет очень на дохера. Стену назад посмотрите. На Смотрите. Закрываем. Раньше. за тобой стена посмотрите. Уходи, уходи, уходи, уходи, уходи. Да сейчас ты слышишь, конечно. Поставь быстро, поставь заграждение быстро. Кукурузка 4. Заграждение, кстати. Ребят, рейд закончился, <Belg American voice> его пизданули наемный убийца, блядь, взял подошел, его просто возле мусорки пристрелил, блять. Итак, ребята, на ваших экранах прошел рейд. Он уже закончился и начался КД. Итак, ребята, это двухминутный фрагмент, ускоренный мной в четыре раза. Что это значит? Две минуты уже прошло с того момента, как квартиру закончили рейдить. Рейд закончился. Запоминаем. Это значит, что в течение 30 минут по правилам рейда Буза, ни один полицейский не смеет вообще приходить и рейдить эту квартиру снова, пока не пройдет полчаса. Но всегда найдется какой-нибудь один гей, который решит в соло залететь на квартиру, где сидит четверо человек, расстрелять всех, а потом говорит то, что он рейдил квартиру просто потому что захотел. Пойдем Все, вот, заходите, <связать> заходите. <связать> Нахуй меня застрелили. <связать> О, блять, <связать> меня убил? <связать> Чё, <заходим? связать> я не понял. Он меня заходим, убил? Я вообще не понял. То есть он молча, молча зашел, заебашил вы, конечно, вас висели, или что? Только Только меня ты, убил? Короче, он увидел оружие в руках, и... а и... заебашил сначала кого-то, блядь, джейки, это вроде, и потом Влада. меня, иначе. да. Ты один против троих и более человек полез стр... стреляться. Нет, стреляться. Я, я сначала увидел одного. Я ну у тебя не было причин одного. с ними стреляться, ты и понимаешь? А что я вижу вооруженного человеком ничего сделать? Не что думаю. я не знаю, что тебе нужно было делать в соло против четверых или троих человек, когда у тебя границ ФРРП расписана так, то что у тебя игнор ФРРП идет только до двух человек. Ты же зашел в квартиру левую абсолютно без причины, начал с ними стреляться, причем никаких ты приказов не отдавал, ничего с тобой никого не было, и ты взял убил маньяка и двух других гражданских гражданских я не бывал раз я увидел его, и, смотри, увидел я его вооруженных и что мне нужно было сделать, <с> стать <с> лицом ксения, когда я вижу одного человека нет смысла, он... это Пол... любая профессия для тебя это прежде всего гражданский неважно бандит, взломщик и так далее для... для тебя это гражданский ПРП, ты увидел с оружием чела, ну еще одного увидел, еще одного увидел, почему ты начал с ними молча стреляться, ты ни причин никаких не сделал ничего Подожди, по-твоему, в реальной жизни ты видишь вооруженного человека, а ты ему еще что-то говорить будешь? Ну, я не буду заходить в квартиру, куда ну, меня ты. не звали, просто, потому что, э, ну, у меня есть голова на плечах. И я не буду просто заходить молча кому-то в квартиру и начать, э, начинать перестрелку, понимаешь? Я, я уже третий раз тебе говорю, что мне жаловались граждане, точнее... Если граждане жалуются, жал... Хорошо, жал... давай знаешь, как сделаем. Время на навскидку любое, когда... Вот, когда тебе жаловались. Когда жаловались? Жалов... Да, на навскидку время. Ну сколько там, минут назад? Короче. Ну что тебе конкретно жаловались? Ты зашел молча, начал стреляться. У тебя ни рейда, ничего не было. Рейд, который был до твоего прихода, он уже закончился. Нет, подожди. Дева э, Он не закончился. Можно же вроде посмотреть логи ордеров. Когда ордер ты кончался, один, тогда... я тебе еще раз говорю, ты полез один на вот. троих человек, а четверых или, или же... Вот какое такое количество, количество было. Подожди. Каб... Смотри, ФБР может рейдить э, маленькие помещения в одиночку. В одиноче, Хорошо. Маленькие помещения. У них были небольшие. Хорошо, помещения. ты рейдил, ты э, выбивал двери. Заходили. Ну, ты ордер выписывал какой-нибудь? Он уже был. Уже был? Ну, сейчас да. посмотрим по ордерам, что было последнее. Ну, так, я тебе говорю, тот рейд, который они сделали, он уже закончился. Какая разница? Я захотел, пришел за рейд, ордер уже есть. Я говорю, в 20.45 они кинули рейд за ПНН, в 20.43 тоже был ордер за ПНН. Фуберш там не написано, что он именно должен причину проверять, просто ПНН кидать на всех, то будет на ну, НРП тоже, у меня в правилах написано. Ну так ты понимаешь, что, что рейд, когда тот был, они, все, кто рейдил, они, ну, убиты были. Типа одного они забрали сами, тех, кто отбивался от рейда, другого полицейского джиггернаута, тебя как раз, да, тебя наемник убил и все. Вот, и потом, типа, он пришел после... Так, он так прошел? Значит, Нет, это... я тебе объясню, как он пришел, момента. чтоб ты понял. Вот, э, вы mm -hmm. отъехали, mm -hmm. тебя убил наемник, другого чела ребята убили, отбивались. Да. Потом проходит какое-то вообще уже время, никто никуда не лезет из полицейских, никто не рейдит, уже все забыли про эту квартиру. Вот. И заходит туда чел с ником Борис, которого ребята за бандитов э, решили пригласить к себе. И заходит еще другой какой-то чел. И заходит вот кабанчик. Он заходит молча с оружием, видит других челов с оружием и начинает с ними молча стреляться. Ничего им не говоря. Просто вот он один заходит, с ними начинает ебашиться. А их там больше двух человек. А что я должен говорить? Что я должен говорить, Да, что ты я не говорю, должен, должен был вообще свой свой туда шарик шарик заходить, было. тебе там не, не место, а как минимум, потому что тебя никто не звал, это первое. Второе, ты даже э, не пытался никого зарейдить, ты зашел, просто начал ебашиться, не поняв вообще, что происходит. Пока, пока я начну делать диалог, он меня расстреляет быстрее, понимаешь? С чего ты взял? Стрелять-то ты Реально первый начал. в реальной жизни спецназ, когда я заходит в дом, рейт, там, допустим, да. Он видит вооруженного и сразу у него стреляет. Он не будет ждать, сложи оружие, ты не будешь ждать, пока он потерялся. Ты понимаешь, стрелять, что ты заходишь в квартиру, где больше троих путь. человек сидит, которые могут быть враждебно к тебе настроены, ты все равно с ними стреляешься? Я тебе говорю об этом. У тебя правила твоей профессии нарушено. Третье правило ФБР – игнорирование ФРРП до двух человек. Я тебе все 10 минут говорю об этом. Ну, в принципе... В принципе, ты донатный, я понимаю, почему ты не понимаешь. Я в, в третьем а при чем тут донатный, не донатный. Я вижу правила да. и вижу ситуацию. Ну, и, и исходя из этого, говорю, понятно, что ты нарушил. Перебивай. Ну, вы друзья. Его... Поэтому... При тут друзья, друзья меня... бля? Я слежу Это просто меня... в клоке за всем, что происходит. И за тем, что делают они. Я, я говорю, я тоже хочу увидеть демку и все записывать надо было, мог пересмотреть свой Тут приведение дверь открывают, приходят и убивают, вот и так сказать. то есть А, ты был за профессию бандита и тебя ограбили эти ребята? Потом я зашел, ну как потом, я я минута побегал за бандита или две минуты побегал себе бандит. Поразговаривал с людьми, зашел за спидуэром, походил по вызовам, Потом вижу Джаггера, mm -hmm. они стоят возле их дома. Я подхожу к ним, они говорят будут рейдить этот дом. Рейдят. Рейдят, я вроде бы ушел, если точно или нет, я не помню. И потом я решил зарейдить дом, что они не, что они не могут. Никто не может параллели сейчас провести? Тебя ограбили. Ты через небольшое время меняешь профессию и приходишь рейдить эту квартиру. Ну, небольшое время ты имеешь в виду какое? Блять. Я даже сейчас посмотрю, через сколько времени ты пришел. 2.39. Дух бомжей. 2.39 его грабят. 2.39. Кстати, хочу посмотрел а, Ребят, насчет посмотрел. того, что Агузище делал рейд, его убили. Он был на этом рейде в самый первый раз с Василием. Его и Василия убили на этом рейде. А Агузище объявлял да, ордер: Ну, имейте в виду. Как Какая разница кто объявлял? чел 4 минуты а то и меньше прошло как ты залетаешь в квартиру после того как тебя там грабили за бандита и ты ебашишься там со всеми кого только видишь молча при том это не нарушает правила лука шук у меня вопрос такой да да да смотри а, чел играл за профессию бандита его в одной квартире считаю грабили и он буквально через 3-4 минуты приходит э, туда уже рейдить, когда рейд закончился. Тогда у него будет рейд потому что он за уже когда а, там есть определенный КД на рейд. И он его нарушил. Ну смотри... И все, вопрос исчерпал гигиаж. Не совсем. А, смотри, Агузище, получается, выбивал ордер. Он залетал туда с Василием, три шестерки. И оба они отлетели. Потом получается так, что... Этот э, чел берет, залетает туда, молча один, за ФБР. И всех, кого видит с оружием, он просто берет, расстреливает, молча. Он ничего не говорил. Погрузка, ты покупной, да? Отборный. Блять, ты... Не, серьезно, ты донат, новник, что ли? Нет, нет. У него в итоге что будет из нарушений? И потом разбирались. Бежал бы, да. Не знал, как подать, просто так неликобальчика сюда. Ну вот они это разбирали, вот в чем Просто, то есть вы оба не знаете, чё, не оба, кабанчик не знаете, да. как подавать жалобы вот за админа, да? Нет, не кабанчик, Все. Вот, этот вот разобрались вот этот, мы, тип, спасибо тебе, сейчас было. я степну его и объясню нарушение. Короче, у него 1.45 нарушено правило телепаритовать, ну ладно. Здарова. А че? научились спрашивать если по ситуации нет 1.45 у тебя нарушено правило рейда бус что сейчас рейд на эту квартиру уже совершался до тебя и прошло меньше 10 минут тебе как -то? ордер идет 10 15 минут. Правило 1.45. Повторю еще раз. Если рейд не удался, то вы можете тот же дом зарейдить через 10 минут после смерти всех участников рейда. Или же окончание рейда. Прошло меньше 10 минут, прежде чем ты пришел и начал там пиздить всех, кого только видишь. В соло. Рейтабус и в итоге у тебя нон-рп, потому что ты нарушил правила профессии ФБР. Подожди. рейд и нон-рп. Все, да посмотрим и феррб получается потому что ты нарушил феррб допущены твои профессии нет не допущены тебе четвертый раз я тебе говорил мне уже если честно надоел это Все был слабый тут Рейтабус, возможно, да, я согласен. Вот я прочитала, только, что Рейтабус. Что? Нон-РП, uh, повторите, пожалуйста. Номер п ты нарушил правила своей профессии. Ты залетел один против uh, больше, чем двоих людей и начал их всех расстреливать. Mm, здесь нет Потому что, я не знаю, тебе уже говорил, что. ФБР в одиночку, в одиночку может рейдить маленькие помещения. Бля, ты не, ты не понимаешь, что есть, да? Смотри, я в логах покопался ФБР. почти все это время. Я уже нашел у тебя рейд -абуз. По факту ты не рейдил никого, ты просто влетел в квартиру постреляться. Вот и все. Рейда не было у тебя никакого. Исходя да. из этого, у 17. тебя нарушение ФРРП идет, потому что ты пошел в квартиру, где больше двух людей с оружием, и ты начал с ними стреляться. Тогда рейдабуса нету. А то, что фир РП, фир смотри... Ты назвал да, это я, рейдом, у меня слой, на дымке, ох. ты будешь отговариваться еще? ты Совсем? Ты сказал, что я не рейдил, значит, в любом случае рейдобуса нету. И Но ты это утверждаешь, как это рейд. рейд. все нет, нет, я, я, не, я не буду больше тебя слушать, нихуя. Я тебе выдаю, из-за того, что ты такой упертый, пытаешься теперь увиливать, как только я в логах покопался, и выдаю тебе рейдобус, РДМ, фир РП и нон РП. Доволен? Подожди, хорошо, давай тик напишу. 20 минут 1.45. 60 минут, минут уже минут за 1.1. А он говорит, что это... Сам говорит, что это не рейд. И говорит, что это рейд -обус. Он сам правил не знает. Бля, у него уже два дня. Хотя, знаешь, сейчас этот... Подожди, не панька меня, Лукашук. Он уже объяснил, что это рейд-обус. ББ. Если я рейдил, по моим словам, все, там РДМ, эфир РК уже нет. Если я рейдил. Все, вот так. вот. Ты я невменяемый. В курсе. Ты невменяемый, я тебе говорю. Ты пытался завести в заблуждение? Нет. Да, в первый раз, как я тебя тэпнул, ты вводил в заблуждение тем, что у тебя был якобы рейд и все нормально. И ты мне рассказывал про рейд, то, что там вот так вот можно. Я подчекал правила, про которые мне сказал Лукашук. Если рейд не удался, а он не удался, то вы можете тот же дом зарейдить через 10 минут после смерти всех участников рейда. Участники рейда были такие, Агузище и Василий. Оба из них отъехали, и ты мне рассказываешь, что, что до этого я... рейдили квартиру, но прошло меньше 10 минут значит рейда по факту как такового не было а значит что значит то что ты типа зарейдил и нарушил это правило А вместе с ним ртм у тебя нарушен три человека убиты потом у тебя нарушена rp и нон-рп ты чё прикалываешься не еще раз перечислить давай перечисли. Но в общем, просто... я рассказываю, мы долго-долго бились Он, э, играя на бандите, попал в квартиру к кукурузкам, которые были там Они его ограбили Через буквально 3-4 минуты он приходит за ФБР и рейдит якобы соло квартиру Имеет право Имеет право, если не нарушено правило рейд Но у него нарушен в этот момент уже был рейд потому что эту квартиру рейдили другие два человека. От кого он узнал а, про рейд? Два. В этом В этом и смысл, другие два. А, а обус был бы нарушен, если бы он бы сдох, и не дождавшись кд в 10 минут, прежде бы перебирал, вас заново рейдить. А поскольку рейд был от разных людей Это не считается рейда будет Ну так он уже понимаешь, он уже сказал то, что рейда не было Когда я ему объяснил Что ребята, которые там рейдили квартиру Они уже давно туда не приходят Суть просто в том то что он приходит э, сначала бандитом, его там грабят И он через буквально 3-4 минуты приходит туда ФБРовцам рейд А у него, ну, наверное, после смены какой-то профессии начинается, наверное, новая жизнь какая-то А он просто такой на похуях прибегает и рейдит Нет, нет, нет, нет. Далее, потом, что он Я делает? Он залетает без всякого ордера и без ничего Просто вот видя то, что там двери открыты Он за залетает туда Начинает молча стрелять во всех, кто держит оружие там Притом убивая маньяка Который вообще абсолютно левый в этой хате был И двух других человек что, может, может, Да, он залетает туда молча Убивает всех, кого он там видит с оружием Я у него спрашиваю, причина почему ты их начал убивать Что такого они сделали Они стоят у себя дома Они могут, наверное, там держать оружие То есть он молча, он ничего не сказал Он один туда залетел а, троих челов забрал, Всё, двое из что них. Ты хваришь, что ты хваришься? ДМК есть? Да, демка она покупает. пишется. Бля. Ну вот. Че? Ну у меня уже ну, смотри, вот это было прописано. Сал, У меня вот это было уже прописано на два дня у него бан. Неплохо ты ник вписал. А если там три человека забанится? Не подумал об этом. А Сразу. вот это еще нет. Я думал потом, если он ливнет, то стимодишник поставить. Лучше стимоди ставить или ну, апостроф? За... Ну рецидив так рецидив. Короче, я думаю, ему недели и так выше крыши хватит. Не одумается. А больше хлюлей.